Всем привет, ребята! С вами Антон Савинов. Вы попали на мой канал Play Tape Film Company. Этот день настал. 12 ноября, в 6 часов вечера по московскому времени, выходит продолжение моего фильма «Неведомые истоки» под названием «Грабница тьмы». Повторюсь, «Неведомые истоки 2», «Гробница тьмы». Продолжение фильма «Неведомые истоки», который продолжит историю подвигов Игоря Кузьмича Которая продолжает дело своего отца, которая, у которого отец погиб от а рук главного злодея фильма Невиданстоки Скеле Жуткого. Вот. Игорь Кузьмич отомстил скеле жуткому. И теперь ученик Скеле Жуткого Смога хочет отомстить Игорь Кузьмичу, но Игорь Кузьмич не сдается и продолжает дело своего отца, начиная свои новые подвиги. Вот. И поэтому пример состоится 13 ноября в 18 часов по московскому времени. Точнее, шесть 6 часов по московскому времени. Вот. Премьера будет на моем канале. Вот. И будет вестись прямая трансляция. Вот. Это видео я записываю как как интервью, для того, чтобы сказать, как снимался фильм «Неведомые истоки 2. Громы 7 тьмы». Снимался он э летом этого, в этом году. И съемки его начались спустя месяц после премьеры фильма «Неведомые истоки». 18 июня. Начали съемки. Правда, конечно, 12 июля из-за из моего сахарного диабета первого типа мне пришлось как бы приостановить съемки. Дело в том, что я болею диабетом уже с 2017 года. И из-за моего санкционара, из-за того, что мне нужно было прожать в больнице на эндокринологии, чтобы мне там продлили мою инвалидность. Вот. Мне съемки приостановить, и потом, конечно, когда я вернулся из больницы спустя неделю, я 28 или 29 июля восстановил съемки и продолжил их. И съемки закончились где-то 12 августа. Но фильм, как бы, все равно выйдет 12 ноября, в 6 часов вечера по московскому времени. Вот. И что еще стоит сказать? То, что съемки третьей части «Неведом истоки», съемки продолжения второй части – Неведомые стоки. Съемки фильма «Неведомые стоки-3» под названием «Последний элемент» начнутся спустя неделю после премьеры фильма «Неведомые стоки-2». То есть спустя неделю начнутся съемки третьей части «Неведомые стоки», спустя неделю после премьеры второй части. Да. И съемки сначала начнутся со сложных сцен, где нужно будет отснять самые сложные сцены эффекта. а уже только потом начинают продолжать снимать самое важное. Честно говоря, я не знал, что первый фильм «Неведостоки» получит успех. Вот. И, конечно, фильм, конечно, успех получил. Там, 9 лайков он получил, все, не так много, зато, как бы, это, как бы, уже, как по меркам кинопоиска, это самый лучший балл. Вот. И в итоге, 103 просмотра. И просмотры все увеличиваются, увеличиваются и увеличиваются. И можно сказать, что уверен, что «Неведостоки 2» также станет успешным, что даст возможность... Мне дать продолжение третьей части, которая закроет трилогию «Неведомые истоки» и, наконец-то, свет победит зло. Так что, поэтому не расслабляемся. «Неведомые истоки» выходит 12 ноября. Обязательно посмотрите, следите за моим пабликом ВКонтакте, тем более я завел паблик ВКонтакте группу по фильму «Неведомые истоки», где также рассказывается о новостях и фактах, и, так сказать, о деталях и из канона моей трилогии «Неведомые истоки». Так что, поэтому, всем удачи! Готовьтесь, 12 ноября, я надеюсь.